Поймай свою скидку в Бланка Делюкс только до 20 декабря. Каждый день с 17 до 19 часов. Поймай скидку до 25% при любой покупке. Спешите! В Бланке Делюкс есть что выбрать, есть что купить. Салон бытовой техники Бланка Делюкс. Улица Ленина, 64, телефон 68-12-12.